И снова всех приветствую на своем канале Мастер ПРО. Сегодня мы будем рассматривать китайское пусковое устройство и фирменное от компании КАРКУ. Посмотрим из чего он состоит, из чего идет комплектация и вообще, в принципе, наглядно я вам покажу, что означает нормальное качество, а что означает просто китайское говно, которое в принципе можно было бы даже не изготавливать ведь фирменные в проспекте они всякие чудеса написаны ну это вы прочтете но мне не помогла Ну, так как по отзывам я у многих читал да после того как я выпустил видео мне написали очень много комментариев по этому делу не знаю у меня я покупал хорошо запускает 3 литра 7 литров 5 литров и говорили что все все говорят что китайская бейус нормально работает то есть нормально запускает аппарат но как я посмотрел то есть на мой сугубо личный опять же сразу скажу это мое личное сугубое мнение что китайское говно под названием basus в принципе не имеет права на жизнь я вам наглядно покажу почему так почему я так считаю погнали но для начала мы посмотрим из чего в принципе состоит аппараты именно от компании фирменного и от компании Бэйсус, так как называемая помойка. Смотрим для начала от компании Бэйсус, что в комплектацию в принципе входит. Когда мне пришла обычная в принципе, коробка, не замысловата, ничего глобального здесь нет. Но единственное, что тут в принципе и без этого понятно. Что здесь вот вот так вот посмотрим здесь идет основной ток 1000 ампер пиковый ток 2000 ампер ну то есть до 8 литров запас до 8 литров бензиновые и до 4 литров дизельные моторы и его развесовка и так далее то есть его мощность 20 тысяч миллиампер часов 37 вольт и так далее то есть в принципе по характеристикам я выбрал довольно такие максимальный который вообще у них там был и что я получил по итогу а тут в принципе не так уж и много обычная коробочка и вот этот кирпич кирпич Выглядит он в принципе. Вот все характеристики тут также прописаны. Все тут есть. И зарядный ток и выходной ток и все тут в принципе указано. Тут, кстати, даже и лампочка есть. Вот смотрим для начала тут индикатор. Вот он сто процентов. И удерживаешь индикатор, у вас загораются вот такие фары. То есть в принципе как вроде бы как штука должна быть надежная и хорошая. Удерживаешь. Почему я это так сделал? Потому что точно такая же функция есть на всех каркушках. То же самое. Нажимаешь на кнопку и фонарик здесь вот он работает. Но фонарик тут гораздо посерьезнее, чем вот эти пуголки. Ну и а что тут идет инструкция? Вот этот балачок. И вот этот зарядный провод. То есть все. Все, что вы видите, это все. То есть больше ничего здесь нет. То есть по факту нечем порадовать вот этому аппарату в комплектации. То есть хотя бы какую-нибудь сумочку, там, я не знаю, мешочек, ну вообще какую-нибудь обычную сумку, я не знаю, ну типа вот Типа монтажные сумочки, что-нибудь такое, что где-то нужно что-то хранить, я же не с коробкой буду таскать. Это же, блин, грубо говоря тут на черный день если по факту что-то случись да ты грубо говоря уже имеешь его хоть каком-то футляре какой-то чехол что-нибудь то есть как он как им пользоваться я в принципе указывал в предыдущем видео но укажу еще раз то есть здесь мы видим вот он за зарядка да, выходная и входная зарядка тут вот это вот этого самого кабеля то есть каким способом это работает вот эти вот кабеля вы устанавливаете сюда. Так. Лампочка начинается до конца. Ставим. Так. Пока она моргает, до тех пор, пока вы не подключите провода по полярности. Красный плюс, черный минус. На аккумулятор и все. И пытается запустить. Как только у вас не получается запустить, у вас получается такая, что... 2-3 старта прокрутки делается загорается опять лампочка и для того чтобы вам по новой начать его запускать вам нужно это добро все отсоединить отсо отсо отстегнуть оба крабика и потом она назад все цепляешь и опять запускаешь теперь давайте рассмотрим как выглядит аппарат реально качественный который я покупал не за 6500 как вот этот обошелся мне. этот не обошелся еще буквально лет ну лет 8 точно назад ну это давно короче было очень давно где-то короче если точнее в 2014 году или 2013 я его купил да скорее всего 2014 год это был в 2014 году я его купил и получается вот так обошелся он мне на тот случай 8700 то есть он не дешевый был Приобретал его в магазине Макар. Емкость его вот такая вот, 12 миллиампер мАч. Коробочка, да, видим, запуск. Бензин 6 литров, дизель 3 литра. Тут, в принципе, все на русском, зарядка гаджетов, все дела. Коробку смотрю, посмотрим характеристики его, да. Инструкция, кейс для хранения, то есть все есть. Кабель-переходник разных типов устройств для ноутбуков и... Саштыки автопр... адаптер автоприкуривателя и вот его характеристики: пусковой ток 200 ампер, пиковый ток 400 ампер. Допустимый диапазон температур от минус 30 до плюс 60. Чтобы вам было конкретно, наглядно, понятно, я этот аппарат запускал машину при минус 35 градусов. Не было никаких проблем. То есть я машину дизельную, которая стояла у человека в гараже, замерзла, он ее не мог запустить. Я с этим аппаратом приехал. Мы подключили ему э, крабики к его аккумулятору, и машина завелась буквально со второго или с третьего тычка. Но опять же повторюсь: аппарат реально запустил мотор. У него, короче, был э, то ли сафари. То ли тиран, Ну, короче, какая-то дизельная, дизельная машина была, и у него было 4,5 или 4,7 литра. То есть машину она реально завела. Это был единственный раз, когда я его проверил на именно на таком мощном аппарате, на именно на дизельном оборудовании, ну, на дизельной машине. Потому что до этого я в основном запускал бензинки, но бензинки вот этот вот джамп-стартер запускает вообще в лед. Причем любые, там, хоть какую-то кубатуру мы даже запускали, короче сурфа, бензинового сурфа, я приехал с крабиком и мы спокойно его запустили и вообще никаких проблем то есть он бензиновая машины заводит в 3.15, а все почему? а все потому, что у него в комплекте имеется очень хорошие очень хорошие вот такие пусковые провода не вот такой говняный блок, который вот этот находится а давайте посмотрим для начала комплектацию да, кстати, не забудь поставить класс этому видео, поделиться с друзьями, а также подпишись на остальные мои каналы. Это Яндекс Зен, это Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, все ссылки будут в описании, а мы продолжаем. Вот мы смотрим, короче, вот в этой коробочке находился вот этот вот, вот этот кейс буквально, кожаный кейс. Обратим внимание, что за много-много лет, да, с 2014 года, Сейчас у нас на дворе уже 2023. Это говорит о том, что уже 8-9 лет, короче, он уже, вот видим, да, ничего с ним не произошло. Он у меня и в багажнике валялся, я его и везде катал, и таскал. Смотрим, да, по состоянию. Такой ощущение как будто это бляха натуральная кожа, потому что оно по качеству, она ничего с ним не случилось. Он вот такой был, такой остался. Смотрим, что в комплектацию здесь входит, да? Смотрим в комплектацию вот этого говна, который я приобрел, да? То есть ни хрена в нем нету, Это только разъемы под Bluetooth, ну под USB. Смотрим вот здесь, да, комплектация. Куча штыкеров, куча штекеров. Сам аппарат, смотрим, да, у него уже состояние маленько подушатанное. Но, как Powerbank я до сих пор его еще использую. И машина он, скорее всего, сможет завести до полутора литров, он еще запустит. Но проблема в том, что уже аккумуляторы сами по себе не вывозят нагрузку, пиковый ток уже не выдают. Поэтому, естественно, я буду деньги, закажу себе нормальный, хороший каркушку. Либо Pro 60, либо Pro 30, либо та, либо та. И смотрим в комплектации. Уже здесь идет зарядный кабель буквально тройничок тут у тебя идет и под iPhone и под Android и Type C то есть все micro USB тут же идет и вот такой штекер то есть можно запитывать ноутбук также можно через этот переходник под любой разъем то есть можно все что угодно запитать также здесь имеется прикуриватель, им я вообще еще не пользовался ни разу, прикуриватель, зарядка, заряжается он элементарно, подключаете его в штекер, да, красненьким горит, как только зарядилось, загорит зеленым, именно лампочка, да, втыкается вот сюда, если честно, даже жалко, что блок подустал, хотя по факту ну, срок службы, я думал, он долго продержится, но он и продержался как бы 9 лет. Треснул он уже буквально через, год, через 7 лет получается. То есть 2 года он уже в таком состоянии у меня. Опять же повторюсь, он еще рабочий. Я им спокойно заряжаю телефоны, он еще пашет. Просто емкость уже маленько подуставшая. Итак, также вот смотрим. Есть прикуриватель, да, то есть переходник, под, как от прикуривателя. То есть вы можете соединить, да, вот эти все добро. Вот здесь вот. То есть смотрим комплектации и сам блок. Чтобы вы понимали, даже сам блок, вот этот по факту ни хрена не весит. Для тех, кому непонятно вообще, что из себя представляет данный блок. Данный блок состоит из суперконденсаторов. Суть в том, что они накапливают в себе энергию батареек либо вот этого говна либо вот этого и получается так что э, потом этот пиковый ток они выдают на клеммы клемы сам, э, самих э, самих крабиков поэтому я вам реально советую по весу вот это вот вообще ничего не весит бустер этот весит прям нормально То есть аппарат чувствуется прям чувствуется аппарат и так но у них есть отличия. Такое ощущение, как будто они копировали, конечно. Вот здесь это должна была быть изначально, скорее всего, кнопочка. Потому что отливка здесь есть. Они, видать, откуда-то скопировали, откуда-то слезали, но не до конца. Здесь вот он, имеется вот такие вот лампочки. То есть, реверс, коррект, буст. При каждом запуске, если у вас какая-то проблема случилась, да, вы... Эм, у вас неправильно полярность подключена, вы перепутали крабики плюс с минусом, у вас автоматом начинает срабатывать реверс. То есть получается, это показано, то, что вы неправильно подключили клеммы. Это защита дурака. Как только у вас начинается... Вы подключаете крабики к аккумулятору, у вас должна гореть зеленая. Все, горит зеленая. И перед каждым стартером вы начинаете заводиться, заводиться... Эта лампочка, если вдруг вы долго-долго крутите, для того, чтобы блок не, с, не спалить, он срабатывает, как начинает щелкать. Лампочка начинает здесь моргать внутри. И для того, чтобы вам продолжить запуск мотора, вам просто необходимо нажать на вот эту кнопочку. То есть вы просто нажимаете на кнопочку, и идете дальше запускать машину. И это так и должно быть. То есть какой смысл вообще иметь блок не имея кнопку перезапуска оборудования потому что это очень неудобно вам бегать вот эти вот окрабы постоянно отстегивать это неудобно и после каждого запуска вы просто подходите она начинает щелкать лампочка здесь начинает моргать и как только у вас начинается вы начинаете нажимаете на кнопку сразу автоматом она опять перестает моргать начинает гореть ярко зеленая и вы идете пробовать дальше запускать машину и так работает качественное пусковое устройство от компании карку вкратце я хочу сказать если действительно вы покупаете аппарат для себя и вы действительно вот, вот, купить такой аппарат за деньги в принципе небольшие по сравнению с тем что вы переплатите Суть какая? Я, получается, вроде бы как сэкономил, да, купил 6 за 6,5. половиной. у меня со скидкой там обошелся, так он что-то стоит почти под 8 тысяч. Вот этот китайский. Я, получается, сэкономил, да, вроде бы 6,5. А теперь, получается, мне теперь деньги вернут, потому что я уже все это согласовал. Магазин Джун достаточно лояльно относится к своим клиентам. И я всегда делаю возврат по таким вещам, потому что некачественное оборудование, оно мне в принципе нахрен не нужно. Вот такой аппарат, какой бы он там PowerBank супер не был, сколько у него там ячеек, аккумуляторов бы не было, он бы в принципе мне нахрен такой не нужен был бы, если он даже не основную функцию свою не исполняет. Хочу заметить, если бы я покупал PowerBank, такой емкости PowerBank в принципе стоил бы полторы-две тысячи. И этого в принципе хватило бы. Но так как я покупаю Powerbank основ... основное как пусковое устройство, и по факту я доплачиваю за это еще 4000 сверху, даже 4 500, я как бы все-таки ожидаю, что машину он ну, хотя бы 1,3 запустит или полторашку. Да, понятно, я могу надеяться, что... Да, точнее, я заранее могу знать, что она может и не запустит там, тяжелые моторы там, 358 литров бензины дизельные, да это это все понятно но я когда проверил реально на моторе на своем у меня 1545 кубиков на toyota корона от NASA 171 кузов то есть это зубатка 92 -го года леворульная toyota карина nah 2 я конечно просто оформил то что он пиковый ток то что там написано можете смело просто все делить на 10 так как я оригинальные пиковые токи, которые вот 200-400, они есть на каркушке железно. Там, скорее всего, даже больше. Написано просто средничком. Но так как когда я запускал машину, у меня вот замерз аккумулятор. Мне по факту нужен был бы максимальный пиковый ток Хотя бы чтобы слегка отогреть аккумулятор То есть когда вы начинаете перегружать аккумулятор Начинается э, внутри, все пластины начинают раскаляться, нагреваться И из-за этого может аккумулятор быстрее оттаять Конечно это влечет еще проблемы с проводкой Так как это можно реально спалить проводку после такой херни Такие токи выдавать, это очень даже плохо Но я хотел проверить Вообще, если там пиковые токи в 2000 ампер. И, как я, в принципе, и увидел, я машину со заря... стопроцентной зарядкой, да, вот этот пытался запустить на протяжении 20 минут. То есть я спустил, я туда-сюда переключал эти провода, этот буст, этот, этот буст, все время отстегивал, подключал, я опять пытался завести. Машина тупо даже не пыталась завести по одной простой причине – там нету никаких нормальных пусковых токов как минимум 400 ампер он должен был бы все равно выдавать но скорее всего там скорее всего стоит такая отсечка что для того чтобы просто не спалить банки потому что там скорее всего стоят ячейки говно полное но естественно я это все раскрою распечатаю да, после того как я это все говно разломаю я естественно вам покажу в принципе что вообще внутри там находится Потому что сейчас вот этот кусок говна, он поставил, ничего не стоит. Телефона заряжать, да это смешно. Я его вот со старой картошки телефон любой заряжу и он размером в два раза меньше. Надеюсь кому-то ролик был действительно полезен. Если вы действительно э -э, экономите, то именно такого вида экономии не для вас. Покупайте качественное оборудование, качественные аппараты. От компании Карпус себя зарекомендовал. Ячейки реально качественные. Аппарат качественный, комплектация мощная. То есть, если я сейчас даже докуплю другой аппарат, у меня есть чехол, у меня есть все. То есть этого в принципе мне хватит. Надеюсь, кому-то видео было полезно. Обязательно подпишись на все мои соцсети. Обязательно на Яндекс.Зен и обязательно подпишитесь на мой телеграм. Так как на ютубе у меня уже скоро будет тысяча подписчиков, и я начну разыгрывать призы, а именно беспроводные наушники. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.